Привет. Продолжаем проходить первый акт из ограбления судной В прошлом подготовительном задании мы спиздили машину скорой помощи, на которой едем в данный момент. Данная миссия называется «Мертвый курьер». Игроков разделяют на две команды. Одна должна спиздить вертолет и добыть данные. Вторая, забрать флешку из морга мертвого курьера. В этой миссии ничего сложного нет, главное не тупить. Мы играем за команду, которая должна проникнуть в морг под видом медиков, и обыскать трупы в поисках флешки с данными. Подъезжаем к моргу. Направляемся ко входу в морг. В помещении морга нам нужно пройти Remember, в комнату с трупами. Жри, сука. Теперь обыскиваем трупы в поисках флешки. Флешки на трупах не оказалось, блять Данные были уже спевзены агентами ФБР. Теперь их надо скачать с компьютера на верхнем этаже морга Ставь лайк и подписывайся на канал Картофельного Папы. Извини. Свидетелей не оставляем. Сука. Лифт не работает. Идем по лестнице на верхний этаж. You are damn it, gotta win. I'm gonna shake Стретная хуй. Живучий раз Скачиваем данные с ноутбука. Okay, Теперь нам нужно спуститься назад к выходу. Если вас ранили, советую полечиться и надеть броню. В процессе спуска будет очень много агентов ФБР. Ставь лайк и подписывайся на канал Картофельного Папы. Блять, игроков на вертолете еще нет. Придется ждать. Лови фашист гранат. Ну, наконец-то, блядь. Вторая команда забирает вас на вертолете, который они спиздили специально для этой цели. Ставь лайк и подписывайся на канал картофельного Папа. После того, как вас забрали из морга, необходимо сбросить уровень розыска и доставить вертолет на обозначенное место.